Здравствуйте, дорогие мои! Меня зовут Радагас, и когда много лет назад, уже лет 15, если не путаю назад, я основал ролевую э, энциклопедию, википедию Одна из первых статей, написанных в ней добровольцами, была статья «Квест». Вот состояла она из следующих двух фраз. «Квест — это задача, поставленная перед персонажами игроков в ходе развития игрового сюжета». Ее выполнение является источником удовольствия от игры, порой предоставляя персонажам материальные и нематериальные блага, или просто предоставляя игрокам возможность интересно и увлекательно провести время. Сейчас после уже многих правок написано там обособленная задача, не просто задача поставленная э, перед игроками, и э, дальше там уже про составляющие квеста, про квестодателей, про шаблон ставерной и так далее. Но вообще вот так по взрослому, что такое квест? Науки это ну не то чтобы неизвестно, но слегка затуманено, потому что есть несколько разных взглядов на этот вопрос. Для некоторых это вот путь героя с тысячу лиц, как с, ну с обязательными вот этими фазами, там сепаративной, как бегством от статуса Кво, лиминальные, как уходом в мир мертвых и возвратной, как возрождением или вознесением э, героя. Такая система была в, э, ну, практически во всех э, совсем уж старых эпосах, но и дальше. Тоже довольно часто встречается, ну и некоторые считают, что только она и существует, и действительно из нее как бы можно в том числе и игр делать. Для других это э, квест, это важный эпизод в общем путешествии, то есть это что-то, что связывает все прочие эпизоды в единое целое, то есть то, ради чего все происходит, какой-то смысл, без которого весь нарратив, весь сюжет действительно рассыпется в какую-то бесформенную последовательность событий. Для некоторых это вообще подтверждение как символическое описание нашего личного субъективного ощущения существования как истории. Ну, сложно немножко сказано, но то есть это как бы мы, как живущие люди, мы все равно ощущаем свою жизнь как некий квест с целями, их достижениями или недостижениями. И потом нам вот, нам вот хорошо становится, когда мы видим что-то такой же формы. Для кого-то квест это такая вот проповская последовательность изменений комбинации элементов с помощью, ну если совсем формально э, на это, э, это рассматривать, то с помощью подстановки и связывания. И квест это когда герою чего-то в жизни не хватает и он отправляется добывать какой-то объект, ну или добавляя к пропу уже Гая Скландерса, и раз уж совсем хочется про гейн-дизайн, то в процессе добычи там должны возникнуть какие-то проблемы. Для тех, кто хочет раз и навсегда разобраться в этом вопросе, есть целая книга, очень дельная, очень неплохая, написанная английским ученым Джеффом Говардом, и объединяет она взгляды игродельческие и писательско-литературоведческие, потому что квесты как таковые, конечно, как вот задачи, с которыми справляются главки герои, конечно, они появились не в игр, и им далеко не эндемичны. Книга эта хорошая, читать ее надо вдумчиво, если уж браться. Объема не бойтесь, там четверть книги занимают классические тексты вроде «Сэра Гавейна» и «Зеленого рыцаря». Uh но вообще как бы создание игры с квестами как бы не так уж далеко ушло как минимум для этого автора от литературного разбора и анализа текста потому что когда мы разбираем текст мы его толкуем и когда мы создаем игру по из вот, как бы изначальной идеи которая может быть вполне линейная или вообще хм, точечно то мы тоже как бы, немножко занимаемся толкованием вот. но сегодня я попробую ну, не так, чтобы вам книжку этого обобщить, но хотя бы задать общие направления того, как можно делать квест. Таких направлений известно науке четверка. Они, безусловно, могут друг друга дополнять, вливаться одно в другое, но начинать же все равно с чего-то надо. И вот про четверо таких начал я вам сегодня изложу. Первая стартовая позиция, если вы хотите сделать квест, скажем, модуль, часть модуля, часть компании, в данный момент нам все равно, какой масштаб квеста. Первое, что вы можете сделать, это создать пространство для игры. Создавать его надо так, чтобы погрузить игроков в мир идей и дать ощущение вызова и развития, продвижения вот от стартовой точки к цели квеста. Еще раз, стороны этого подхода. Первое, обилие идей про то, что могут делать персонажи. Второе, это ощущение вызова, конфликта, чего-то, что не позволяет просто вот так сесть и расслабиться. И последнее, это видимое, наблюдаемое продвижение от старта к финишу. Если забыть первую сторону, то у вас получится такое вот, ну вот вы сидите в таверне, и там ничего не происходит, и вы будете сидеть, пока не подойдет к вам бородатый заместитель Гэндальфа, или Хагрида хотя бы, и не даст вам квест. Хорошие модули начинаются с динамической сцены, в которой что-то происходит, что-то надо делать, и совершая выбор о том, что делают персонажи из того, что они могли бы делать, они потихоньку втягиваются в ход игры. И если забыть вторую сторону, вызов, и сделать первую и последнюю, то будут выпадающие персонажи, которые, ну, послушают этого зам Гэндальфа и скажут, ну, что, ладно, хорошо, давайте, как бы, думайте, как, чё, с какой стороны будем атаковать, я пока пойду на стражи постою, или там меч точить буду. У каждого начинающего автора, э, начинающего мастера был в какой-то момент хотя бы один такой игрок, который чуть что, так сразу вот, я иду меч точить. Возможно, это синдром какого-то незавершенного гранда из видеоигр. У меня нет полного объяснения. Но как бы в видеоиграх, как бы, там, что бы ни случилось, сложить, сложа руки, сидеть нельзя. Надо хотя бы цветочки пойти собирать, потому что иначе опыта не настругать на следующий уровень. Но вообще как бы в чем-то они правы, то есть мотивация вот у вас все хорошо, вы сидите уже нормально, все как бы все, э, все как надо и э, можно в принципе подняться и пойти к черту на кулички в надежде заработать еще пару золотых. Ну такая мотивация она цепляет далеко не всех. Если забыть последнюю сторону с продвижением, то игра может и случиться, ничего страшного. Но не будет понимания того, что... Ну вот сейчас, скажем, у нас было столкновение с гоблинами-бандитами. Мы победили, и поэтому мы освободили испуганного паломника, которого они собирались бросать в суп. И этот паломник расскажет, что у них в обители начал светиться топор в руках у статуи святого Кудберта, А это как раз пятая часть из семи... Частей известного им пророчества загадочного, э, и значит до седьмой тоже уже недалеко. Если это просто как бы битва с гоблинами, то ну побились, ну победили. Ну подумаешь, гоблинов много, я у мамы один такой. Играют в игры в том числе ради того, чтобы было какое-то развитие, что-то куда-то двигалось, намеченное воплощалось. И были какие-то планы, которые в конце все-таки э, воплощаются. Второй подход — это спроектировать символические объекты, функционирующие как части геймплея, как элементы, с которыми игроки могут взаимодействовать игровыми методами, и одновременно они же раскрывают фрагменты сюжета. И иногда эти фрагменты сюжета или эти объекты, они раскиданы по сеттингу, чтобы нужно было обязательно вынуждено добираться от одного к другому параллельно, что исследуя этот самый сет. В настольных ролевых играх есть замечательный образец этого поликал, у которого был создан не один модуль. Это жезл семи частей. В, самом первом, в самой первой версии, в семьдесят шестом году, вот здесь вот изданы, в тайном колдунстве. И с тех пор кочующий из одной книги правил в другую, не, не, без остановки. И этот джезл, если кто не знает, у него есть разные части. Каждая из этих частей обладает какой-то своей магией. Если их сложить вместе, то магии будет еще больше. Командные слова там даже складываются во фразу на латыни и так далее. Всякие там поиски драконьих шаров в ранних сезонах Драгонбола, перчатка Таноса с разными камушками из недавних фильмов по Марвеловской вселенной, даже собирание группы для концерта из Братьев Блюз. Это все сюжеты, нет, простите, квесты, по этому лекалу сделаны. Я недавно вот рассказывал про классификацию игроков по борту. И свое улучшение давал. Вот в качестве разминки для мозгов. Домашнее задание вам такое. Можете подумать как ложится такая вот система. С известным количеством составных частей. Условного артефакта. На ожидание и на радость разных типов игроков. Спойлер. Хорошо ложится. Идеально подходит практически всем. А потому и хорошо работает. Следующий метод. Это проработать персонажей, окружающих партию, каких-то ключевых НПЦ, которые дают квесты, помогают продвигаться по ним или замедляют это продвижение. Ну, может еще что-то делают, но главных их функций, вот тройка, это заводить в квест, помогать двигаться или мешать двигаться по квесту. Тем самым они мотивируют игроков на прохождение квеста и дадут, дают игрокам что? Выбор. Осмысленный выбор задач, методов достижения целей квеста. О том, насколько важно давать игрокам выбор, я уже даже тоже отдельный выпуск делал. Если вкратце, то да, очень важно. Кроме этого, вообще вот этот вот метод от персонажей мне лично он был всегда по душе, потому что, ну как-то так, я не знаю, может я один такой, но не думаю. Но как-то так получается, что выдумывать ключевых неписей это такой вот весьма увлекательный процесс и совершенно не такой утомительный, каким можем, может стать вот продумывание 17-й фазы функционирования волшебной гигантской ходячей статуи Горго Победоносца. И, наконец, последний метод, четвертый, это планировать значимые взаимодействия, позволяющие игрокам превозмогать вызовы с помощью стратегического геймплея. И идеально было бы, чтобы получалось так, чтобы эти взаимодействия также служились способом выражения каких-то идей. В ролевом именно плане это не самый известный метод и, пожалуй, наверное, самый сложный. Но попознавения в ту сторону делаются очень давно. Вот, скажем, планшафт. Да, вон он. Это э, э, фракции там есть у них. И э, фракции планшафта это не просто элемент сеттинга, с которым надо что-то делать. Это не первый э, метод. Не надо с ним ничего делать. Они просто существуют. и Каши они каждый день не просят. Ни выбора, ни вызова они не дают. И это не ключевые мастерские персонажи. Да, ключевые фигуры типа фактолов в этих книжках э, описаны, э, но, опять же, это не главная часть квеста. Сам квест не случится из ничего и никуда не продвинется от визита к случайному фактолу или к кровному фактуту. Но когда квест уже пошел, и сам квест может быть всего лишь какой-то там замаскированной версией обычного «Подай, принеси», Методы продвижения по нему неминуемо будут либо сочетаться, либо конфликтовать с главной философией, выбранной персонажами игроков фракции или даже фракций. И прохождение нескольких квестов по шерсти или против шерсти оказывает влияние на персонажей и на игроков. Ведь именно это основной сюжет, именно это важно. Не то важно, скольких там бесов они убежали на Авернусе и скольких гитиянков они обыграли в домину в Сигиле. Важно их отношение к этому, их подход и соответствие этого подхода и этого отношения с жизненными идеалами и с жизненной позицией. Всяческие механики вроде безумия, человечности в мирах тьмы, связи с жизнью в иномерии и так далее. Как раз про это. Но кроме механизмов, которые просто поддерживают нас и дают инструмент, как бы почву для того, чтобы на ней что-то расти, нужно и чтобы со стороны квеста в ту сторону было влечение и было, было что-то, с чем можно это связать. На этом закончим. Мы разобрали несколько разных способов создавать квесты. От сеттинга, от вещей, от персонажей и от разумных, наполненных смыслом взаимодействий с игровыми элементами. Эта тема вообще дизайна квестов, она обширна как никакая другая, так что пишите в комментах, куда нам дальше с ней двигать, или двигать прочь от нее. С вами был Радагаст, если понравилось, увидимся еще.